Мы сегодня приобрели автомобиль «Шкода Рабит вот в салоне «Альтера». Вот очень довольны покупкой, очень довольны и салоном вообще, и работой менеджера. Очень приятная покупка. Большое спасибо и желаем успехов удачи, чтобы процветали и всегда имели благодарных